Всем привет! Это очередной урок по платформе BotHelp. Вы научитесь использовать функцию автоматизации авторасылок и просто рассылок в этом уроке. Напоминаю, меня зовут Евгений Карташов, и я в рамках YouTube выкладываю бесплатные ролики по платформе BotHelp, а именно создание чат-ботов в социальных сетях Telegram, ВКонтакте и прочее. Если вам интересно обучение на эту тему, вы можете посмотреть уроки плейлиста, которые находятся на YouTube, и если вы хотите попасть в закрытый чат обучения, где происходит обмен опытом, где находятся специалисты по бот-хелпу и где студенты, которые осваивают эту платформу, то под этим видео есть ссылочка, можете нажать на нее, получить доступ к платформе на 14 дней бесплатно и, соответственно, зайти в обучающего бота, получать все уроки по, по боту, да, по обновлениям и прочим в вашей социальные сети и тем самым также еще получить доступ к закрытому чату. Итак, если вам это интересно, я думаю, вы понимаете, что вам надо делать. Поехали. Сейчас мы с вами рассмотрим заключающую, можно сказать, уже урок. Последняя функция — это функция автоматизации, которая используется для того, чтобы если люди вам что-то написали, к примеру, плюсик просто вам в чат, то есть в диалог с вами, чтобы бот за вас что-то ответил, что-то отправил. Как это может использоваться? Ну, допустим, вы проводите какое-нибудь обучение, и вам необходимо сделать так, что когда вы говорите, что напишите мне там в личное сообщение, допустим, там 199 Или напишите мне и, и соответственно, человек что-то должен вам написать И бот автоматически будет реагировать именно на это слово, да, на ключевую фразу Для того, чтобы реализовать такой функционал, в бот Help есть такая штука, называется автоматизация и ключевые слова Нажимаем на нее, здесь у меня уже есть какие-то определенные триггеры Один из этих триггеров, в том числе, это отписка от рассылок то есть, как это делается? Вы нажимаете на «Создать автоматизацию», после чего у вас появляется поле создания чего-то, да, и в данном случае я покажу, как это делать на примере отписки. То есть, я пишу человеку в конце каждого сообщения, что если вы не хотите больше получать от меня сообщение, напишите, пожалуйста, слово «Стоп». Да, соответственно, слово «Стоп» в разных формах, потому что люди всегда пишут по-разному. Обращаю ваше внимание, что э, если вы пишете, например, слово ⁇ отправьте мне слово там, 009 ⁇ или напишите слово ⁇ Стоп ⁇ и вы напишете его в кавычках, есть большая вероятность, что часть людей будет его писать в кавычках, часть людей будет его писать без кавычек. Поэтому учтите все варианты, чтобы, не, чтобы у человека не возникал негатив. А после чего, в данном конкретном случае, я после отправки вот этого сообщения человека отписываю рассылок. То есть он, э, я указываю действие, в котором я говорю, что человека нужно отписать. То есть мне нужно его удалить. Тем самым он будет отписан и все последующие а, отписки, точнее все последующие сообщения он уже получать не будет, потому что он не будет находиться ни в какой из рассылок. Также здесь есть дополнительная опция, это подписать на какую-то рассылку. В данном случае, если вы проводите какой-нибудь конкурс и вам необходимо, чтобы человек написал вам какой-то а, смысл, да, допустим, то есть чтобы он участвовал в какой-то акции. А он вам пишет сообщение, в этом случае вы его подписываете Либо можно, можно вызвать диалог с человеком То есть вам отправляют сообщение с этим вот содержимым И если у вас есть сотрудник, то у него появляется уведомление о том, что необходимо отреагировать То есть у него прилетит всплывающее уведомление Также мы можем добавить человека во второсылку Либо наоборот удалить из авторосылки Либо мы можем запустить определенного бота Либо остановить бота Следовательно... А в данном случае мы его отписываем и отправляем сообщение, что вы успешно отписаны от рассылки. Обращаю ваше внимание, что ключевые слова работают во всех соцсетях. Да, в данном случае это Facebook, ВКонтакте, Telegram и Viber. И для того, чтобы это сообщение отправилось, вы должны его добавить во все мессенджеры. Договорились, да? Здесь все предельно просто. Таким же образом, к примеру, я реализовал продажу схемы по рекламе, где я говорил, что а, если вы хотите получить от меня дополнительный бонус, отправьте, отправьте мне в сообщение а, цифру получается 199, после чего человек отправляет мне цифру, до да, 199 я автоматически добавляю ему метку что человек воспользовался, да, этой функцией то есть 199, ему летает сообщение что доброго времени для вас действует в течение 20 минут специальная акция, вы можете купить вот это, вот это, вот это и даю прямую ссылку а, следуйте, но ну, в данном случае 20 минут это уже никаким образом не а, как правильно сказать Отслеживание 20 минут происходит уже не в рамках бот-хелпа, а в рамках той платформы, на которой я продаю свой продукт То есть это внешний сервис Но это конкретно моя фишка, это именно мой способ использования данного сервиса а После чего человек нажимает на ссылку, там идет таймер, и если он покупает, то он покупает Соответственно, когда он это дело покупает, ему назначаются определенные метки То есть идея вот такая Вот таким образом вы можете это реализовать для выдачи какого-нибудь бонуса Напишите мне в личное сообщение, там, три нуля, я вам отправлю такой-то такой вам подарок. И следовательно, когда люди вам пишут, вы добавляете метки, и вот эти метки позволяют сегментировать нашу рассылку. Тем самым мы сможем с вами делать рассылки. То есть вот что касается автоматизации, это можно использовать таким образом. Вы можете придумать абсолютно любые форматы для а, автоматизации. То есть что вам в голову придет, это можно будет реализовать с помощью этой функции. Далее, что мы сейчас с вами давайте рассмотрим. Это рассылки и рассылки. Ну, сами рассылки — это достаточно простой прием Если мы нажмем с вами просто на рассылки У нас появляется поле, в котором мы можем создавать сообщения и Здесь перечень всех сообщений, которые мы отправляли С количеством отправленных, просмотров, кликов по, Если там, соответственно, были кнопки Важный момент, у меня в чате спрашивали, Женя А вот у меня не висят просмотры, у меня нет кликов Я ничего не вижу В зависимости от той платформы, на которую вы отправляете сообщения если это Viber, если это Telegram, если это ВКонтакте либо WhatsApp, там действуют определенные правила. То есть если мы говорим про ВКонтакте, то для того, чтобы вы видели клики по ссылке, у вас должна быть кнопка от ВКонтакте. И вы считаете именно клик на кнопку. Если у вас будет просто сообщение, ссылка на ваш продукт в сообщении, то это не будет считаться за клик. Поэтому у каждой платформы есть свои особенности, их надо учитывать. Я в данном случае не заморачиваюсь, отправляю просто по всей базе. Если вы уже отправляли ранее сообщение, то вы можете просто нажимать на скопировать сообщение, и у вас появляется, соответственно, новое сообщение. С правой стороны показываются люди, которые, соответственно, в данном случае это просто канал. То есть вы можете выбрать а, свой канал и а, в канале указать, по какому каналу вы хотите сделать рассылку. И если вас интересует не просто канал, а, допустим, вот а, мы с вами обсуждали на прошлом шаге, что... Я хочу, то есть у меня вот люди, допустим, купили инструкцию за 199 рублей Я хочу отправить им рассылку какую-то а, сам То есть мы это можем делать через автор рассылки, Но, возможно, я сейчас вот прям хочу написать какое-то сообщение Мне нужно сделать это именно для этих людей То есть смотрите, мы открываем 199 У меня здесь стоит добавить метка Target Party 199 И это будет отличительная черта людей, которые воспользовались этой инструкцией а, Следовательно, что мне нужно сделать? Я выбираю канал, то есть, допустим, это все, все кто в Телеграме После чего я нажимаю на правила и ставлю, что метка должна соответствовать И в данном случае выбрать вот эти вот Таргет пати 199, то есть метки Соответственно, вот эти люди Они нажимали на ссылку И они списывали вот это ключевое слово И они работали И мы теперь можем с ними работать отдельно После чего я нажимаю на сообщение Пишу то, что мне нужно им отправить после чего, соответственно, я могу тут подобавлять кнопки. И еще важный момент, тоже студенты спрашивали, Женя, как сделать так, чтобы я, допустим, когда отправлял вот эту рассылку, у меня, кстати, соседи сверху ремонт делают. Если какие-то лишние звуки услышите, извините. Ну, короче, у всех есть этот сосед, который решил про проводить ремонт ровно тогда, когда вы Должны быть в тишине. Ну, ладно, короче, хрен, хрен с ним. В общем, смотрите, был вопрос. Женя, я могу как-то отследить? Вот мы де делаем людям рассылки. Можем ли мы отследить, кто из них нажимает на ссылки? Да, можете. Сделать это достаточно просто. Напоминаю, что если мы поставим, допустим, на «Добавить кнопку», мы, на, упишем, мы поставим, допустим, там «Интересно» просто название кнопки, тип кнопки мы сделаем либо «Действие», либо «URL». А под URL имеется в виду, что человек при клике на кнопку Откроет вот этот URL, либо при, клип, при клике на кнопку может произойти какое-то действие. И в данном случае мы можем сделать разные действия. Мы, допустим, можем добавить им метку, к примеру, они нажали на ссылку. Нажали на ссылку. Да, и мы тогда, в случае, если нам надо будет отправить им сообщение какое-либо, мы на уровне сегментации, то есть на прошлом шаге. Опять же укажем, что нужно отправить сообщение тем, у кого есть метка «нажали на ссылку». Либо мы можем, наоборот, удалить у них метку. Мы можем установить им какое-то поле. То есть поле — это информация, в, как, ну грубо говоря, как в анкете. То есть мы можем э, нажать, что их интересует эта тематика. Это, э, каким образом это можно тестировать? Если у вас вы делаете рассылку, к примеру, какие темы вас интересуют в моем бизнесе. Вы говорите там «тема 1», «тема 2», «тема 3», «тема 4». И вам важно знать, какой выбор выберет человек. Вы можете задать несколько кнопок. Допустим, что интересует бизнес, интересует развитие, интересует там, маркетинг, интересует реклама. И тогда вы сможете сохранить их ответы в их э, карточку, то есть установить поле. И эти данные будут сохранены у этого клиента в его профиле. А далее мы можем, соответственно, запускать бота, можем останавливать бота, добавлять в авторассылку, либо удалять из авторасылки. Либо мы, соответственно, можем подписать пользователя Либо отписать, либо вызвать в данном случае Это диалог с, мыс, с менеджером вашим То есть выбирайте тот вариант, который вас устраивает Далее нажимаем просто на «Далее» и на отправку Мы можем запланировать время отправки То есть указать конкретную дату, когда нам нужно это отправить И можем указать адекватное название да, Но мне не нужна какая-то дополнительная сегментация Я знаю, что я отправляю, поэтому я с названием не заморачиваюсь После чего нажимаю на «Запланировать рассылку», и она улетит именно в тот момент, когда я ее ну, зарядил. На тот момент, когда она была в, в, в дату, которая была указана. Обсудили, да? То есть это вот момент, связанный с рассылками. И теперь остался последний момент, связанный с авторассылками. Что это такое, как это работает? В принципе, схема на самом деле практически та же самая. Мы с вами что можем сделать? Был вопрос от студентов, спрашивали, Женя, как сделать так, что... Вот мы, допустим, настроили ботов, а боты... Так, давайте вот этого бота, допустим, откроем. То есть вы взяли, допустим, бота для Телеграма, для WhatsApp, для Viber, вы установили бота. Люди начинают диалог с вами, но бот не работает. То есть как сделать так, чтобы люди открывали самого вашего бота, и он работал. Да, я, в принципе, про это говорил в прошлом уроке, если не смотрели, присмотрите весь плейлист. Но как нам сделать так, чтобы сам диалог с вашим ботом уже начинался как процесс, чтобы бот уже был запущен? И это достаточно важный момент, потому что если мы не указываем действий для бота, то сам бот — это просто канал. То есть когда мы открываем просто сам канал, канал никаким образом на нас не реагирует. И для того, чтобы он реагировал, мы должны сделать следующую штучку. То есть мы нажимаем на второсылки. В данном случае как раз-таки у меня есть таргет вот, «Вопрос через бота». И что это, и как это работает. Сейчас мы его открываем. Процесс создания рассылки очень просто. Нажимаете на «Создать авторассылку», после чего открывается поле. Подобное тому, что вы видели ранее, мы нажимаем на название, то есть мы создаем название. Мы можем указать, что нам необходимо пользователя удалить из какой-то ранее авторассылки, если вдруг он в ней находился. Либо мы можем после того, как эта авторассылка у нас пройдет, добавить человека в другую авторассылку. И нас больше всего интересует момент, что добавлять во второссылку по условию. Это самый важный момент, который позволит запускать ваших ботов в момент тогда, когда человек просто откроет с вами диалог. Потому что если вот эта опция не стоит, и человек просто открыл вашего бота не по каким-то ссылок из вашей автоматизации, то есть, смотрите, у нас есть два способа работы с ботами. Первый способ это включение ботов через... Так, сейчас. Сейчас секундочку. Это включение ботов. Где этот... А? Это включение ботов через нажатие на кнопку. И обратите внимание, внизу экрана, а, вот здесь внизу, то есть вот в, в нижнем левом углу написано а, сер, на сером свете, да, t, t, t, j, а, Двоеточие двое точек, resolve. И там идет вот дальше длинный текст такой. Собственно, вот этот текст, в нем идет переменная, где написано в конце start ml10. а Идея заключается в том, что если человек нажимает на вот, этот, на вот эту кнопочку, он автоматически включает бота, который указан в этой настройке. Но если человек откроет просто бота самого себе, то есть обычного бота без указания ссылки, да то есть он будет открывать не с вот этой вот, а сейчас я попробую скопировать текст. То есть если человек открывает ссылку по вот по этой кнопке, у него открывается бот с переменной ml10. И это ML10, это бот, который заложен в эту систему Если человек открывает бота без ML10, то бот работать не будет Потому что бот не понимает, как ему реагировать Вы просто открыли канал, канал с ботом То есть логики автоответа бота нету. И для того, чтобы вот это исправить, мы делаем такую штуку То есть мы заходим в авторассылки и нажимаем, что добавлять в авторассылку по условию И в данном случае выставляем критерии, что если пользователь подписался на канал Евгений Карташов да, то мы ему отправляем сообщение и, и здесь получается следующая штука Это конкретно вот мой кейс, как я это использую А после чего я нажимаю на добавить шаг а, Данный шаг, это просто обычное письмо Я открою Вот он, называется активировать бота И логика здесь такая То есть в данном случае это работает только для телеграма У меня, но так вы можете это продублировать И на платформу Facebook, и на вконтакте, и на вайбер У меня здесь стоит следующее То есть я ему пишу просто то есть Начинается диалог со мной и бот спрашивает, то есть он говорит, доброе времени! если вопрос по рекламе, таргету, блокировкам, нажмите активировать функцию. Соответственно, человек видит вполне себе простой вопрос и висит кнопочка активировать функцию. После чего вот эта кнопка, она вызывает действие. И это действие запуск бота. Обратите на это, важное, на, на это внимание. То есть именно в таком формате при открытии бота человек увидит самого бота. Если вам необходимо, чтобы человек мог просто найти вашего бота в поиске, к примеру, и са само открытие диалога с вами запускал вот эту вот серию. Потому что, напоминаю, если вы просто будете использовать ссылку на бота без всяких переменных, откроется просто диалог, и после того, как человек начнет с вами общаться, ничего происходить не будет. Если вы будете делать трафик на вот эти странички, вам это в принципе не принципиально. Но у меня лично, к примеру, на э, моем телеграм-канале написано, что напишите в ботах have to create bot. То есть там нет никаких переменных. Следовательно, человек открывает диалог со мной, и для того, чтобы он мог включить все вот, весь дальнейший процесс, вы можете указать такого рода условия. И это позволит вам моментально, всех людей, которые открывают с вами диалог, уже каким-то образом держать в подписчиках. И вы уже потом сможете с ними общаться. В принципе, это то, что касается авторасылок. В данном случае эта авторасылка используется для активации бота. Вы можете ее также назвать, что просто это активация бота, да, для того, чтобы вы в них не путались. Но если вас интересуют какие-то другие процессы, допустим, отправка там серии каких-то дополнительных сообщений, вы это можете сделать. То есть смотрите, какая заключается идея. То есть как я это еще использовал. У меня шла рекламная кампания на вот такой вот мини лендинг. Да, соответственно здесь было две кнопочки для Телеграма и ВКонтакта. А после чего человек попадал в бота, бот ему задавал вопросы, то есть кто вы, сколько зарабатываете, чего вы хотели бы получить. А после чего бот завершал процесс и добавлял пользователя в авторасылку. Как это делать, я это тоже уже показывал. И вот с этого момента начиналась авторасылка, в которой я, так сказать, моделировал. Обычный диалог. Я говорил, что все, готово, я вас подписал. Да, то есть, смотрите, от, отправка идет немедленно. Смотрите. Готово. Я добавил в список. Сейчас подготовлю описание для видеоурока и отправлю информацию. Я пытаюсь смоделировать э, с человеком фактически общение. И вот идет первый урок, что смотрите а -а, сейчас. Я записал для вас мини-курс по рекламе из трех видеороков. Отоправляю вам первый урок. Вот здесь идут, соответственно, ссылки. Я говорю там, что внутри. Вот такой вы получите результат. И задание. Определите свои исходники, что вы будете рекламировать. То есть я здесь обращаюсь с фотографом, спрашиваю, чего они хотят. И в конце, как вы видите, есть переменная. Что если вы хотите отказаться от получения писем, нажмите стоп. Который будет запускать автоматизацию. И вот таким образом мы можем с вами формировать нашу рассылку. Был еще вопрос от студентов. Как сделать так, чтобы письмо отправлялось не сразу, а через какое-то время. Здесь все предельно просто. Мы нажимаем, когда мы создаем какой-то элемент, здесь появляется внизу такая фраза «немедленно». Если мы на нее нажмем, появляется вот такой блок, в котором мы можем показать, выбрать, когда мы должны отправлять это сообщение. Сообщение может быть отправлено немедленно, то есть сразу же, как только выполнено условие, либо завтра, то есть мы дожидаемся следующих суток и отправляем в какое-то конкретное время, там 8 утра, в 7 утра, либо что-то еще. Либо через минут, в данном случае через какое-то количество минут, либо через часов, либо через дней, либо просто выключить. То есть шаг не должен происходить. Следовательно, ну в моем случае это было немедленно, и даты, то есть конкретное время, мы не можем выбрать. Единственное ограничение, которое есть у платформы BadHelp, которое мне не очень нравится, это то, что я не могу запрограммировать выход определенного сообщения в автороссылку в конкретную дату. Но здесь идея заключается в том, что авторасылки используются для авто создания видимости того, что вроде бы происходит какой-то автоматизированный процесс. Поясню, поясню, в чем заключается идея. Если вы готовите, к примеру, автовебинар, и он у вас происходит всегда в среду, то если вы уберете вот все вот эти вот данные, к примеру, да, то э, весь процесс не будет работать до тех пор, пока не наступит среда. Это говорит о том, что если вы гоните трафик в четверг, в пятницу, субботу, в воскресенье, понедельник, вторник, то ни одно из этих сообщений не уйдет до тех пор, пока не наступит среда. И в целом, если у вас там вебинар, допустим, не знаю, там в 8 часов вечера, это в принципе удобно. То есть вы таким автопроцессом можете зациклить запуск там, автовебинара, который у вас происходит каждую неделю, в каждый вторник, либо в каждый четверг. Следовательно, может у вас возникнут вопросы, как сделать так, если у меня, к примеру, два автовебинара, один у нас идет во вторник, а другой в четверг. Ну, здесь все предельно просто. Вы можете один автовебинар настроить на вторник, да, и, соответственно, сохранить этот процесс. Точнее, не автовебинар, а авторассылку, которую вы можете просто назвать как «Автовебинар во вторник». После чего а, вы ее сохраняете, нажимаете на «Закрыть», после чего возвращаетесь и нажимаете, допустим, там, «Копировать». У вас она копируется. Сейчас я, наверное, не нажал скопировано открываете ее еще раз и здесь уже ставить отправка допустим идет в четверг но в данном случае вам нужно простроить логику на бумаге потому что же студент спрашивает женя как реализовать если вдруг у меня вот такое и вот это такое это видно что человек не понимает логику своей воронки он пытается придумать как ему реализовать то что он не знает как а в этом случае я рекомендую все необходимые функции и задачи от воронки которые стоят перед вами а именно Отправку бонусов, отправку сообщения. Сначала выписав все на бумагу, можете использовать разные сервисы, в которых вы спланируете э, ваш процесс После чего, когда у вас есть уже готовый процесс, готовая воронка, которую вы понимаете Уже после того, когда она у вас есть хотя бы на бумаге Уже после этого вы открываете BootHelp и начинаете ее реализовывать. Они а наоборот, потому что вы будете сталкиваться с вопросами, на которые у вас просто не будет ответов А в целом это все, на этом мы этот урок завершаем если вам интересна тема, связанная с BootHelp, вам обязательно э, нажимайте на, видео под, на ссылку под этим видео, проходите регистрацию на платформе, при, заходите к нам в обучающего бота, там в, числе, в том числе будут эти уроки, и у вас будет возможность попасть в закрытый чат. И у нас также в скором времени будут выходить дополнительно уже платные уроки по настройке вебинаров, автовебинаров, консультаций, которые будут работать э, с глубокой системой сегментации. То есть это уже решение под ключ, Поэтому про формате открытого доступа на YouTube про них информация не будет. А в целом все. Заходите в бота, подключайтесь к платформе. Будем вам рады. Все, пока-пока. На связи был Евгений. Если есть вопросы, обязательно, если вы смотрите это на YouTube, вы можете помочь мне в продвижении этого ролика. Просто напишите любой ваш вопрос в комментариях. Это позволит ролику продвигаться. Буду вам за это тоже благодарен. Все, пока-пока.